Так, сегодня отличный день, 25 ноября 2015 год. Так, ну что, всем привет, с вами Андрей Охота, и сегодня мы находимся на бизнес-форуме. 9 часов утра, люди потихоньку э, собираются, у всех хорошее настроение, э, пьем утренний чай, утренний кофе. Все в ожидании полезной информации, которую могут использовать в своем бизнесе. Хочу отметить э, организаторов, никто нигде в очереди не стоит, э, все друг другу улыбаются. Его жизненный опыт, его багаж знаний действительно вдохновляли. И сегодня Ричард этим с вами поделится. и Спасибо, что Что-то новое. It depends on whether you want to, whether you really want to, and that is the absolute fundamental. Do we really want to change? Do we really want to У меня вопрос: как можно заработать в Украине? с нынешней экономикой. Вопросы наши связаны как с лидерством, так и с ориентацией на клиента. Вот то, что он говорит, это аккуратно ложится именно на то, что мы сейчас делаем. Мы сейчас очень сильно развиваем работу с международными клиентами, поэтому тут, конечно, приходится принимать во внимание мнение самих клиентов, рынок. Век интернета и э, развитости деловой литературы с Ричардом Дэни я познакомился естественно через тексты, через интервью, и через э, видео, через книги. Ну а потом, когда наш партнер, коллега и друг Алена Жупикова сказала, что э, везет Ричарда Дэни в Киев, то, не сомневаясь ни секунды, э, мы приняли решение приехать поучаствовать в семинаре. Я уверен, что Ричард Дэнни еще не один раз побывает в Украине. Э, тем, кто знал и не пришел, ну что знать. Лоханули, бывает. Пропустили. Есть интересный, интересный контент, интересные идеи для развития бизнеса, есть над чем задуматься. Ричард Теннис сказал интересную вещь с определением изменениям в команде. Это нормальная, естественная вещь.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 давайте их обозначим в дня, потому что сегодня это мастер-класс по успеха. Как вы достичь успеха в вашем людей, чтобы ваша организация была самым лучшим местом для работы. Это ваш день. Вы позволили мне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 I hope развития. I ideas, Надеюсь, я right вам дал много важных идей для личной жизни, для семьи, идей, которые дарят счастье, которые могут сделать ваш персонал более and продуктивным и счастливым. Мы, вы, вы, у вас будет so больше бизнеса, лучший бизнес.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 Так что проходите. <х composer> <Nept Vital> так, <cribe> Не пропускайте эти мероприятия, следите за всеми анонсами. И я считаю, что надо учиться у лучших.